Сказки кончились, а игры заканчиваются вместе с ними. Горько сатира уступает место апрельским тезисам. Мы на концерте Джани Радаре, на презентации альбома «Конец игры». Ваш альбом отличается от предыдущих своей провокационностью, новым звучанием, в том числе. Скажите, вот что, что, что послужило таким изменением? Ну, вы нам льстите, наверное, все-таки по поводу, по крайней мере, провокационности. Мы вегетарианская группа, которая старается следить за тем, что делает и не нарушать никаких правил, устоев, норм и приличий. А что касается того, как изменилось звучание, оно действительно изменилось, поскольку у нас... В группе появились люди с очень большим музыкальным бэкграундом, не будем показывать на них пальцем, вот, и музыке, конечно, стало уделяться гораздо больше вниманием. Дело, наверное, даже не в профессионализме отдельных участников коллектива, а скорее в том, что изменились обстоятельства, в которых мы творим, условно говоря. Если раньше преимущественная группа была такой скоморожьей, шутовской, нашей задачей было повеселиться и дать повеселиться... Тем, кто нас знает, и кто пришел на концерт, то теперь, наверное, по понятным всем причинам, есть серьезные вещи, серьезные смыслы, которые мы считаем правильным доносить с помощью музыкального творчества, как нам это удается, я не знаю, но, по крайней мере, смысл существования группы теперь состоит в этом. Потому и ее альбом называется Game Over, то бишь, игрушки закончились. Смех комарошничание все это было хорошо вчера но уже не совсем уместно теперь а в чем секрет создания вашей музыки секрет создания да. ну я не знаю у нас нет какого-то какого химической формулы а работает все примерно по одной одной схеме что ли и мне это нравится и мне нравится то что это нравится другим участникам группы Каждый приносит по чуть-чуть в общий котел. Мы как ведьми наваривало создаем, бросаем туда кто дохлую мышь, там кто какую-нибудь кошку. Вот. И в результате получается то, что получается. И это и есть в прямом смысле, как по крайней мере нам представляется коллективное Кто-то принесет скелет и совместно на этот скелет наращивается мясо и так создается новое. Я боюсь слова произведения, но что-то новое, что можно исполнять, что можно записывать, и что можно даже... Чему можно подпевать в зале? Мне кажется, это вполне искусство, можно Нет-нет-нет, это вы нам льстите. Мы очень э, трезво оцениваем свои возможности при всех наших профессиональных движениях. Все-таки э, от подлинного искусства, от того, каким искусством должно быть, это популярная культура. Точнее, нам хотелось бы, чтобы это было... Макс заряжает чуть более популярным, чем это сейчас есть, не для того, чтобы нам прославиться, а для того, чтобы те смысловые вещи, которые мы вкладываем в песни, чтобы они получили выход на большую аудиторию. Вот. А уж как мы это сумели упаковать и продать – это вот отдельный вопрос. От концерта мы хотели бы первым очередь, хотели бы. Использовать эту редкую возможность, Вы спросили, как часто, редко, редко, раз в год, ну, два раза в год, пока, по крайней мере. И кто знает, что впереди, кто знает что, знает, что впереди. Вот. Но для нас это возможность увидеть людей, которые близки нам по духу, продемонстрировать и самим себе, и им, что они не одиноки, и мы не одиноки. И мы разделяем наши ценности в этой обстановке сгущающегося получающейся тьмы. Посигналить фонариком — это тоже большое событие. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы из этого зала и из, там, с музыкальных платформ, на которые выложен альбом, чтобы этот материал расстался во все стороны появились какие-то новые слушатели, ранее о нас не знали. Желательно молодые, потому что сами мы уже с ярмарки едем, как некоторым кажется. Но, тем не менее, задача в этом – популяризовать те смыслы, те идеи, те чувства, которые мы отстаиваем, которые кажутся близкими нам, и распространить это на как можно более широкую аудиторию. У вас такая цель хорошая. Ну, Правда? конечно, благими намерениями. Волнуйтесь. Да, как обычно всегда, немножко мандражируем, да, ну, да. До тех пор, пока не раздается первый удар барабана. Да. И я думаю, зрители тоже С так Все Это пани, слайс, да, в гору и под Желаю, гору. Не спасибо. Спасибо большое. Хорошего концерта. Скажите, в чем секрет притягательности вашей музыки? Но она честная. Честная? Да, мне кажется, в этом, этим можно объяснить все, потому что мы прошли через э, все, что называется детским садом музыкантов. Нас э, старшие наши товарищи в этом неоднократно обвиняли, но я считаю, что мы правильно сделали, что честно прошли через эти ясли. И э, примерно поняли, что работает, что не работает, что хорошо звучит, а что только нам кажется, что хорошо звучит. Вот. Но на самом деле главное в нашей музыке это все-таки тексты. Вот, потому что есть музыка, бывает музыка ради музыки, да, вот, а бывает музыка ради идеи. Все-таки когда музыка ради идеи, она становится чем-то чуть большим, чем просто музыка. Вот. И, соответственно, дальше уже то, что ты на налепляешь как комок на эти слова, это уже получается ну, не то чтобы вторично, но. А <просить> это, не так, это бы да, это, это, не, это не так, как если бы мы делали всю ставку на, только на музыку и там, манили себя виртуозами там, барабанов, басов и, и всех остальных инструментов. Честность, главная честность. А что вы ожидаете от <связывается> своих гостей, зрителей, слушателей? <связывается> Какую ну как? реакцию? Ну, так... такую же честную. <связывается> <связывается> <связывается> Я надеюсь, что она будет <связывается> по-хорошему честной, потому что мы видели разных гостей, бывали гости, которые стояли и задумчиво слушали нас. <связывается> Весь концерт вот так. Вот ты играешь, ты стараешься как бы выложиться. Э -э Прям вот с тебя под градом течет, и ты смотришь в глаза человека, который на тебя весь концерт смотрит вот так. Ну, может быть, у него внутри и, просто и я, я, все я, уверен, что, я уверен, что внутри это буря, эмоций и так далее. Но снаружи это вот так. Весь концерт полтора часа. Ты под пристальным взглядом стоишь вот это, это, это Такое необычное Очень чувство, конечно, приятно, когда Все, так сказать, mm -hmm. на одной волне Вот Когда все на одной волне, все, оно, все само собой как бы И идет mm -hmm. вот. И здесь все хорошо на сцене происходит mm -hmm. И в зале все тоже, в общем, гармонично э, Все друг друга дополняет Как говорится, энергетический Обмен происходит Вот Когда он, когда он происходит он это, вот, ну, Ради этого, в общем-то, все это и делается Ради такого вот энергетического Этического обмена. Да. Вот. Спасибо вам большое. Хорошего да да концерта. Спасибо и вам. У меня вообще буквально два вопроса. В чем заключается феномен вашей группы, на ваш взгляд? Ну это уникальная группа такой больше нет. Группа, которая с такой музыки несла такой месседж, не знаю как сказать по-русски правильно. Наверное нет. Какие у вас ожидания от концерта? Может быть предвкушение какое-то? Сложно сказать. Я никогда не думаю, там, что вот сыграю концерт, будут какие-то... Главное сыграть, технические вопросы решить, чтобы все было всем комфортно, а там посмотрим. Пусть это будет интригой, чем это кончится. Классно. Хорошего концерта. Что вы ожидаете от концерта? Я надеюсь, что все получится. А ожидаю, как всегда, может не все Получиться, так что посмотрим А что вы ждете от гостей, от зрителей? Наши идеи, музыка, люди добрые У вас люди такие же добрые, как и ваши песни Как вы их создаете? Спасибо, но, по-моему, вы не, не все слышали, да? Далеко, ну, далеко, слышала. далеко По-моему, наши песни злые Наш последний диск совсем злой вот именно предыдущие альбомы с этим связан следующий вопрос почему есть такое? шуточные Отлично. песни но недолго а потому что время изменилось время было подобрее а сейчас время стало злое и нельзя уже нет смысла шутить и не о чем шутить как бы уже по-моему все что было последнее доброе что оставалось год назад просто улетучилось ну, как бы, и такой получился альбом. Единственное, там влезла одна песня из старых, которая не была ни в каком альбоме, денег нету. И она, с одной стороны, портит все, с другой стороны, передает вот эту веселинку, которой не хватает. А денег все еще и нет. мы уже спросили по поводу их музыки. А что же скажут зрители, слушатели по поводу их альбома? Вы заявленный фанат, верно? <зывы> Я, наверное, самый заядлый фанат. А как часто вы на концерты ходите? С <зывы> <зывы> <зывы> 19 -го года. Ну, два года, как они ضг, Я hurl, в Москве да. не пропустил ни одного концерта, если что. Я могу подтвердить. <сíво> <сíво> а что вы ожидаете именно от этого? Может быть, как вы думаете, он от будет этого? отличаться да, от других? Uh, ну, судя по музыке, по смене <сíво> ритма, <сíво> он, да, наверное, будет отличаться. Ну, сейчас посмотрим. <сíво> <сíво> <сíво> <сíво> <сíво> а какая ваша любимая песня? Моя? Да. Uh, «Денег нет». «Денег нет». <ст déc> uh> <рех> да, это моя <рех> любимая, если из этого альбома, просто «Денег нет» — это старая песня. В этом альбоме мне понравилась песня номер четыре «Справедливость». <рех> «Справедливость». Это точно нельзя купить, Из чего тяжело дышать. Вы слышали уже новый альбом? Да, слышали. Оправдались ли ожидания, может быть, какие-то? Мне кажется, даже больше, чем оправдались. Совершенно какой-то новый уровень по сравнению с предыдущими. А предыдущий уровень какой? Нет, тоже хорошо, но чувствуется, что прогресс как бы, лучше и лучше у ребят получается. А какая ваша любимая песня? Может быть, из прошлых альбомов? О, команданты это самая любимая. А у вас? А я не слышала. Какие ожидания от концерта? Вот вы ни разу не слышали группу? Я когда-то слушала группу, но я не слышала нового альбома. А на концертах были в предыдущем? На Джонни Радаре, нет ни А я был на предыдущем. И какая атмосфера была? Было очень тесно. Народу было много, помещения мало. Я так думаю, что в этот раз будет намного лучше. И надеюсь, звук будет тоже лучше. Потому что... Да, было тесно, и звук был так себе. Понял. Вы слышали же песни из нового альбома? Да, да? слышали. Продались ли ожидания, может быть, какие-то? Ну, вообще, кстати, даже альбом превзошел ожидания, потому что я думал, что будет нечто менее драйвовое и нечто более депрессивное. А у Джани Радари в этот раз получился некий баланс между тем и другим. Вот, Поэтому... Мне казалось, мне показалось, что альбом даже вышел лучше, чем первого. Лучший он вам не лимон. Хотя с точки зрения фанатов первого альбома, мне кажется, он второй не так сильно понравится. Но тем не менее, очень интересно было послушать. И сейчас, если будет лайф-исполнение такое же крутое, будет очень приятно. Перерывы между альбомами плюс-минус три года, верно? Ну, примерно. Насколько вы ждали вообще выхода нового альбома? Ну, вообще, в период между... Альбомами выходили синглы, поэтому группа не заставляла, собственно говоря, скучать, но действительно выход нового альбома нечто достаточно интересное. А какая ваша любимая песня? У меня лично «Шаг из рая» первая. Которая... Ну, давайте скажем, «Денег нет». <смех> она очень популярна. <смех> ну вот она мне очень понравилась. И, пожалуй, «Саранча». Вот прям в душу запала. Что вы ожидаете от концерта Джанни Радари? <смех> Я ожидаю, во-первых, новых песен. Я уже знаю, что это будут за песни. Во-вторых, творческого подъема, который в очередной раз продемонстрирует эта группа, ну а в-третьих, того, что на Западе принято называть мобилизацией. Еще больше сторонников, еще больше людей, которые разделяют те идеи, которые пропагандирует группа, еще больше единомышленников, которые придут на сегодняшнюю площадку. Вот всего этого я ожидаю и, надеюсь, концерт в этом смысле увенчается успехом. А как вы думаете, вообще альбомы отличаются друг от друга? И насколько сильно, на ваш взгляд? Ну да, достаточно сильно. Во всяком случае, последний альбом, насколько я знаю, он отличается существенно благодаря благодаря, к сожалению, тем событиям, которые произошли в прошлом году. И я думаю, мы услышим и почувствуем, насколько он стал отличаться от прошлых песен и по содержанию, по накалу, по эмоциям. А какая ваша любимая песня с нового альбома? А, вы знаете, я пока воздержусь от э, ответа, поскольку я хочу переслушать некоторые песни вживую. Вот я, собственно, за этим и пришел. А из старых альбомов одна из самых любимых – это «Аврора». Аврора. Лично первый раз в жизни сходил на такую хорошую группу. Да? да. А какая именно песня здесь понравилась? Или все чумовые? Все очень хорошие, потому что со смыслом. А вы первый раз вы слышали в принципе эту группу? Не-не-не-не-не. Первый раз ходил на концерт жизни. Жизни? Да. А группу слушаю, но ну, года два точно. Вас. Спасибо большое. Вы в полном восторге. Вообще не могу сказать, я была первый раз. Тут есть кто уже третий раз входит. Все вот. лучшие ну, серии. Я вообще здорово. Все классно Нет, очень. Просто прям... оно вот в сердце общем... отдается. Да, Спасибо, Спасибо большое. большое. Здравствуйте, мы опять к вам. Расскажите ваши впечатления. Пожар. Пожар. Вот на самом деле мы с, этим, с этим человеком в Москве не пропустили ни одного да. концерта. Вы можете посмотреть все фотографии вот Константина отчеты. и увидеть этого <с человека на них. Даже у меня в фотоальбоме он есть! Впечатления от концерта? Самые положительные. Я был, на самом деле, не, не так много на, на концертах в гости. Это только второй. Поэтому увидел явно прогресс, так сказать, не только в звучании, но и в песнях, и в альбоме. Знаете, кто этот человек? Я тоже спросил, почему именно у меня? О, это очень важный человек и э, в проекте «Простые числа», и в проекте «Агит-Роб». Ладно, вы... ты меня уже не раскрывай, я его Ну, no, ладно, ладно. Но он, в общем, выполняет очень важную техническую работу на обоих каналах. Твой мир не отмахнуться, не сбежать Но кто лишил тебя надежды Не тот ли, кем ты хочешь стать Какие у вас впечатления после концерта? Концерт эмоции? хороший, эмоции хорошие. Я пришел, я много хожу по левым концертам, ну, в, ну, в, в хорошем, хорошем смысле слова, слова да. по рок-концертам левого толка, левых групп. И э, здесь мне что понравилось, что отличается. Здесь народу очень много, гораздо больше, чем э, вот где бы я за последние лет 10, наверное, был. То есть очень много. Это очень плюс большой. Плюс здесь я вижу людей, которые реально смотрят марксистские каналы, потому что меня, ну, ну даже так вот э... Много людей я встретил знакомых, которые, которые даже меня узнают, да, хотя как я, бы. Например. Ну нет, ну ты -то, э, я, ты то, тебя я знаю. А я к тому, что ходят, подходят люди, я их не знаю, они смотрят, значит, они смотрят наши каналы. То есть это уже плюс большой, потому что, на, извини, на других я такого вот не не в, в таком количестве. Аманосин очень известный. Ну, в узких, в, в, в, в очень узких кругах. Да. Я, я, я что хочу сказать, что концерт на самом деле хороший, последний альбом я считаю, ну. С социальной точки зрения отличный с художественной ну не мне судить, я там э, так в детстве играл на гитаре пять лет э, там, э, ерунда тут э, конечно лучше наверное александр скажет но по мне прогресс на лицо вообще в принципе то есть это очень отлично когда э, исполнитель растет поэтому я считаю что хороший концерт хороший альбом, всем советую слушать, вот, и ну, вот как-то так, и тем, кто хочет не только слушать, но еще и учиться, да, потому что песни-то, они все понятно, к чему зовут, они зовут по большому счету к тому, чтобы учиться и бороться, но как бы, бороться без, без понимания, за что мы боремся, нельзя, поэтому я предлагаю, призываю всех, кто, да, учится, вот у нас есть, например, марксистский кружок «Политпросвет», вот завтра будет лекция Сергея Анатольевича Новикова, очень хорошая. Она будет и на Ютубе, и на Дискорде. Поэтому ВКонтакте подписывайтесь. Да. Ну и я передаю слово другому рокмену. Да. Я-то так от марксистских кружков. От, от одного рокмена другому. Ну я какой рокмен? Ты я, и главное я... скажу, что да, у нас воскресенье будет друзья. воскресенье будет на канале нашего кружка Политпросвет стрим с... Александром Кубаловым, лидером группы Алерта, тоже группа э, Марксистско-Ленинского толка, как и Джани Радари. И поэтому, в общем, вы сможете задать вопросы, может быть, какие-то песни послушать. Поэтому вот, ну я передаю слово -то -то тебе. Давай, отдувайся. Я, а я я, я, давай, давай. Я буду коротко. На самом деле, шикарное шоу. Ребята взяли новую планку, замечательную просто. Супер музыканты, отличные аранжировки, но ну, надо отдать должное еще клубу, звуку. Здесь все вообще, скажем, качало, все резонировало, все как нужно. Поэтому Константин и товарищи из жанра Адари все молодцы. Я получил большое удовольствие. А после концерта у вас какие-либо вопросы, может быть, к самой группе, к их музыке? Да у меня в принципе вопросов нет. Я как бы, мы в одном котле варимся, и поэтому я не могу сказать, что у меня есть вопросы, я, я, я больше ответов для себя получаю, так сказать, да, чтобы мне интересно было посмотреть со стороны, как человек, который, так сказать, тоже иногда на сцене присутствует, да, как, как люди воспринимают новый материал. Очень было приятно, что альбом, по сути дела, неделю назад вы, вышел, но публика процентов 50 уже подпевала песни это очень круто это значит что обратная связь есть ну а музыкант музыканту всегда это очень важно артисту который на сцене очень важно понимать что если публика поет если зал понимает значит ну, и здесь очень важно содержание не, не, не форма. Зачастую же люди приходят на концерты, особенно коммерческие, извиняюсь, коммерческие, там, да, так сказать, попсовые какие-то. Они вообще не, не слушаются слова, не понимают, о чем речь идет. Здесь очень важно, что аудитория прокачанная прям как нужно. Как прошел концерт? Какие у вас эмоции? Ну, бывало лучше у нас, конечно же. Потому что нужно, как только что сказал наш бас-батарист, который в кадр не попадает, нужно делать это чаще. Тогда и удовольствие будет острее. Не только у нас, но и у публики. А как же вот эта редко, но метка? Есть логика в таком подходе, но для того, чтобы было метко, все-таки необходимо чаще встречаться на репетициях, там отрабатывать некоторые моменты. Короче говоря, если у вас наши внутренние, Переживания интересует, то есть то, конечно, что могло бы быть лучше и исправлено. Не всем мы довольны, но так всегда бывает. Вам хватило энергии зала? Ой, энергия зала – это главное, чего... На что пожаловаться вообще нельзя. То есть у нас, допустим, возникает с ней перебои, то зал всегда подхватывает, зал знает слова, зал будет прыгать, даже если у вокалиста микрофон выключился или вылетел провод. Так что зал огромное спасибо. Зал ⁇ это на самом деле один из участников коллектива. Гораздо более важный, чем все вместе взятые мы. Я вот честно признаюсь, мне было реально радостно, что я стала одним из этого вот, коллектива. Вот вы любите, большого. вот вы знаете, как сказать фанаты, человеку. Да, Добрые слова, которые приятные кошки. Спасибо вам. Вам спасибо. Вот такой получился репортаж о группе джони Радари и их новом альбоме «Конец игры». Его вы можете послушать по ссылке в описании. С вами была Анна Попкова. До встречи!